остановились на этом моменте мне три звезды стать вот я не понимаю почему три звезды вот вчера куда-то попали они были вот взяли три звезды и вообще как бы не люди а звереньки теперь если я попадаю на глаза милиции то меня не просто избивают стать и следовать уже сегодня прячет Нормально, нормально, Нормально. Нормально, он за стеной не видит У него решетки, он чуть-чуть видит, а что так. А с них. А, только у меня по переполненный. переполненный инвентарь почему-то показывается. А почему-то эти зиздания меня уже два раза избивали, вчера. Не вчера в а прошлой серии. Вчера мы вообще. Стоп, давайте что-то скрафтим. Попытаемся. Ну у меня есть... а, ага. на целе просто я забыл как тут вообще крафтить чтобы, а, шо, чтобы хотя бы что-то скрафтить фри-тайм а, мне фри-тайм это типа я буду крафтить Битву, раз, два дерева. Вот. А что Хочу жарко. Это, наверное, сплетаемо. Я не знаю. Просто на английский язык Не знаю, но сама перевела на английский язык, я не знаю. Так дерева у нас нет. Надо, надо дерево искать, чтобы сделать скрафтить. здесь были, да? Я не И что сюда завезли. Я там крызлезли. Ш... Я сплю. Я спрятаюсь. Я спрятаюсь. Я спрятаюсь. Так. Ага. На... На... На... на лево пошел. Я пошел прямо. Четырадцать столько. Людёв а? Бляха, почему? Ай! Ай-яй-яй-яй! -ай -ай -ай. Я спать да я спать пошел. да в смысле мне все отобрали бля. блин да как в эту игру играть я не понимаю где за это выговор Опять запять не утащили бля. куда вы потащили пять звезд за да что что за фигня мне ничего лагает почему вы мне пять звезд дали и мне куда притащил что за фигня Офигеть, меня еще посадили в тюрьму надо на 2 минуты. Няу. Офигеть, что я на И Никак вы хотите, чтобы я сбежал. Да это невозможно. Я не хочу в эту игру играть. Хрень какая-то происходит. Меня. Меня просто, я просто не пришел на какую-то фигню и все. У меня бах, все, без иди нафиг. Отдыхай. Капец какой-то, я не понимаю. В эту игру играть мне еще зависла немного вообще купать какой-то я не понимаю ну, чисти картошку ну что мне делать я... а что мне это дает мне силу убивают какого фига ты картошку чисти? там мне по моему ничего не дает и спит. Я не понимаю, как так. Выпустите меня! Мне 40 секунд еще. Я бы сейчас, наверное, он занялся. Ну нет, это же дебилы какие-то. А по-моему, спать это здоровье... Не, хп хрится быстрее чуть, чуть Мне еще 30 секунд спать. Потому... Я не знаю, как в в мы будем тапсать там какую-то Пинджидра будем играть скоро. Не, знаю, что не, мне через 15 секунд выходи. Выходить, выходить надо через 10 секунд. Хорошо, сейчас ПХПХ и выйдем. А, а что им не понравилось, я не понял. Что мне понравилось? За того, что я не пошел куда-то или. Почему 5 звезд? За что? Так что на вообще нифига не легко. Е дверь закрывает. Оф и Вот что мне делать, непонятно. Шо делать, непонятно. Хотя, в принципе, понятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бляха, тут вообще ходит Я в прошлой серии задался вопросом, как сделать кирку, чтобы сбежать. Я сам даже сейчас не типа, понимаю, как это сделать. Вот кирка, надо лом, лом найти фигню и скотч. Ну ладно, это ск скотч и вот эту фигню можно скрафтить ниндзи вот тут где-то. значит на первой была <свист> я где вообще находится короче я видел где тут понятно что... это в принципе понятно так давай дубинку сделаем э смысл меня еще не если мы опять будем искать, то нас обыскивать будут, да? Лишь у нас, да, у нас обувь. Ледяной. Я понял. Ну короче, вы поняли, да? Вот одного человека опять нет. Да я должен Не, я вот. красный? Кто это кто? Лабандисты за шоу, Ну короче там будут рассказывать, там, что мы все дебилы, все мы плохие. Короче, фигня полная. Я не знаю, что мы в этой серии будем делать. Но, скорее всего, что-то крафтит. В а меня пустит? Эй, не надо, я хочу выбрать вещи. Я заберу самые главные вещи, носок, носок, носок, это вот эта фигма, вот эти книжечки. Что это Я У меня самолетик. Нормально. А зачем я вообще, там у нее нету денег. А у меня быстро сегодня будут, да? я, я не понял, или это что это? Или не просто. Но, я на всякий случай на 10 восьми и вс. Так, у него там была фигня, которая мне сейчас очень понадобится. Брэкфест. В смысле Бреффе? Это кушать? Это А, это он? Или что? Я думал, он ключ ходит. Блях, ну поездки. Монет? Монет? А, у меня монет нет. Где монет вообще? У меня вообще не понятно. У меня вообще монет нет, но я не понимаю. У меня вообще как-то у меня тут изолент нет. И будем крафтить. Пип. Так, а я для... О, вот это нашли. Ага, ага. деревяшку У меня деревяшка есть. Короче, будем крафтить, наверное, все. Все самое нужное. А ну-ка, да, я а... да, ну-ка, блях. Открывается. Ну, открыл уже, не то Капец, я уже открыл, значит всё, уже открыл. Что у нас вообще? Фри тайм. Короче, дело что то Отдыхаем, не знаю. Фри тайм, короче. А-а-а, дерево. О, дерево уже вышло. Значит, мы можем скрафтить эту фигню, которая мне понадобится для крафтинга кирки, которой мы можем сбежать. Да, очень всё тут конечно. Ну и ладно. Вот теперь нам надо найти вот эту фигню. Я не понимаю. Я не понимаю, где ее находить вообще. Он ходит сам с оружием вообще. Нормальный, нет? Ну а он тут делает? Ась? Он сейчас всё... Нет, не надо, он сейчас обычный из меня. Блин, что такое? Робинчик. Что за красный? Ланч... Ай, да, где нафиг с этим ланчем? Я не хочу. Ну, понятно, у меня будет появляться. Ладно, придем на ланч. На ланч придем. Окей. Хорошо, на ланч мы придем. Без оружия. Все, с оружием придем вообще купать. Да сейчас мы придем. Но а где ланч вообще? Да я опоздал немножко, потому что я дебюн, типа, наверное. Немножко. Я на ланч пишу, что я все, я здесь. здесь. Вы напишите там в своем дневнике, Я не знаю, что я тут был. Я на ланче был, конечно. Так, ну мы сейчас вот эти все вещи, ну кроме дубинки и этого наставника. Бляха, кто-то вот видел. Кого-то обыскать. Это, это бляха, обыскатель. Он же не всех пойдёт. Давайте, ну, на одного улице. Надо кого-то... Ну, отнющите того, которого мне не надо. Не всех. Ляха у нас. Ну, у него, по-моему, какой-то рис был теперь, наверное. Вот таких драков надо его в обыске. Джок тайм. Работа. Офицер мистел Ви. боюсь, что меня будут копаться, если я его даю. А ему вообще наплевать, да? И он с ключом, короче. Какой-то тот Что я делаю? Так. и нет. Блин. Как? Что делаю? Что с ним делать? вообще? Ты что делаешь вообще? Я не понимаю, что с ним делать. делать? Вот, она не рабочая, я походу. Она сломалась. Ф -ф. Почините ее, пожалуйста, она сломалась. Вот тут я, по-моему, не вообще долго Наверное, что-то интересное вообще. Прямо передо мной я не был. Так, нифига, молоточек, молоточек. Йома. Это уже молоток, это уже хороший. Молоток хороший. Хорош, Мы его потратили, конечно. А зря. Черт. Что такое? Домачик. Что, что домачик? Никого домачить, нет. Я домачить не надо. Мне я не надо тоже. Бляха, тут вообще... Джоп тайм. Ну так, джоп тайм. Я, я, я работаю. Я работаю, все Я отдыхаю. Так, давайте подумать. Мы можем это седьмой... Ломать. Нет, не мы я... обиду... не можем. Нет, мы можем ломать лицо. Да. Это не только -то... Ля, да, можно мне, мне еще один молоток? Ну... что мне так... Потому что я не работаю. Да, ты не дах. Так, давай, ну Давай, ладно, мы сейчас бежим. Нет, нет, нет, НЕТ! Ты ч, дурак? Ты там один процент остался? Ты ч? О дебил! Ну как так-то? Ну как? Мы же сбежали почти, ну. Да пошли вы нафиг, за трусом. <соцентричный> Почему? Откуда ты знала? У нас же скоро было завесить, блядь. Красавчик, блядь. ну куда ты полез? То? Да что ты делаешь вообще? Я не понимаю. Да как так-то? Ну, о боже, ну как? серьезно, ну ладно. У нет много молотка нету, Блин, да почему? Ну вы видели, я почти сбежал уже, ну О, фига. Почти сбежал, ну блин! На 7 почти сбежал Блин, да идите нафигу, я же опять взрослую Блин, да что за фигня, в смысле? Где нафиг? Что? Что мне собака грядёт? Я спать. Грыжу. Блин, ну блин, Ладно, хотя бы вещь открылась. Ну 5 это уже перебор. Я под кроватью перезу. Чего? Почему я под кроватью лежу вообще? Что это такое? Почему? Да отпустите меня, женщина, блядь. Водитель. Ой-ой-ой, куда вы меня понесли? Ой, у меня все вещи пропали. Ай, я больше вытащился. Опять на 3 минуты, офигеть. Да пошли вы нафиг за ты. Ну, я не хочу, но это невозможно. А, я сломал его. Боже, ну как так? То я все, я сломался вообще. У меня не работает. Вс ⁇ О, боже мой. А, я вообще писал. Чёрт. В смысле? Ага, Фритайм, конечно! И чё? И чё это не дает. Да хватит уже, блядь. Только картошку можно а -а -а, чистить. Что за фигня? Вот что фигня, Я не понимаю. Охранник телепиные вообще, все телепиные вообще. Как можно вообще вот? Этой... Вечно меня убивают, блин. Я не понимаю, так вот это вообще невозможно. Я сбегаю, сбегаю, пытаюсь все ломать. Я уже вот стену там один процент достал, да почему? что у меня вообще все уже получилось бы. Один процент, я уже ломал бы и ломал. Пришел какой-то да, дебил и меня все починил. Тинги. Я, я не знаю. Я, я не знаю, как больше можно так играть я вообще. Как можно в эту игру играть? Я не понимать вообще. Не, ну если вы хотите, но я, я не, очень хочу, я хотел. Тапс играть тапсы более-менее нормальная игра, например Мафия 2, Джоэс и Двенц. Ну там нет, вообще капец. Джоэс Advanced, Двенц я не знаю, будем проходить не будем. Буду. Сейчас выйдем из тюрьмы и все, на серию закончим. Серия не длинная, потому что а зачем? А зачем тут? Арно мы уже все, все, я не хочу, я не буду больше играть. было все? Что, да ну, а мать привезла тебе? Я не буду. Я не понимаю, мне закрыли нафиг и все. Наконец. А почему там закрыли кресло? Давайте еще раз попытаемся. Сомневаюсь. Что Мне бы сейчас молоко найти. Попытаться второй раз, но это... не получится. Я все уже все, я уже всё Я не знаю. Чего с этим не понял? Давай я попробую, попробую Ну, давай его. А, открывай, открывай его. Ты, ты, ты, музыка вообще только, только музыка, по-моему, спасает. Больше, все равно, плохо вообще. Mm -hmm. Давай, две, на две трёточки, я думаю, хотя бы на наполовину. Надо сбежать просто, Не, mm -hmm. Давай еще раз попробуем. А походу все это, это ровка, в смысле уши? Понимаю. Куда все побежали? Суп? А суп. А, да, суп, суп. <связь> Давайте что-то возьмем. Шума. Побежали струбить. Ах... Нет! <соцепенно> давайте сбежать. Попытаемся сбежать. Давайте... Я не знаю, что мы будем делать. Да, бляха, открой ты! Берите какую фигню, которую нет. Это надо. Это полезная фигня. Да? Полезная фехня. Короче. Да, бляха, выйди, меня сейчас посадят в тюрьму, дядя. Да, 10 лет. Да. Я успею. Я успел, всё. Я здесь был, все. <laughs> я успел, не знаю почему. Хотя я не успел, нифига. Не они Можно там полотенце какое-то? Я просто хочу накрыть типа, чтобы не видно. Ну, все, конечно. А давайте, знаете как? Смотри. Отвертки берем вообще нормально. <смех> берем три отвертки, ну три отвертки, надеюсь хватит, чтобы эту стену нафиг разбилить. И будем целую ночь пилить. Я просто хочу сбежать, Да, у нас не получится ничего, потому что отвёртки ломается на месте. Ну хотя бы 70% чувствуются, ну мать, одной. Не, я думаю, что мы сбежим, но тут... А, всё. Думаю, мы сбежим в плане того, что. Нет, куда уже деть? В смысле? Мне сейчас придет опять. Я уверен, сейчас придет какой-то мужик и все починит. Давай, давайте, я просто скрин хочу сделать. Типа, что мы сбежали. Давай сбежать. Ну главное, чтобы он не пришел. Вообще. Я буду на потаскове. Типа, если он придет сейчас я быстро... Что там? У меня нету энергии. Давай спимся. Всё, скриншотик сделал. Пока. Давайте поспим. Но я скриншотик все равно сделал, если что. Ломаем дальше. Не, не обращай внимания. А, мне наплевать, я сейчас сбегу и все я полючу Там дырка, по-моему, Нифига себе, там дырочка большая Ё-моё, да мы сбежим сейчас Да там уже можно было сбежать, но... Давайте, мы точно сбежим Вот сейчас 99% уже сбежим Сбежим, сбежим, я, я тебе отвечаю Я тебе отвечаю, что... Мы сбежали, походу Ну, не сбежали, я говорю, в плане того, что мы вот эту стену проломали Как вы вообще понимаете, что мы? Это тоннель? Ё-моё! Ага! Анархия какая -то, какая -то, какая -то. А какая это будет? а мы только до дебилов идем. А мы, по-моему, немножко дебилы. А, бежи! -а -а, бежи! А, -а, а, нет, нет, нет, бежи! Серьезно, бляха, ну смысле? А я не найду здесь. Я не могу, бля. КПС, ой, Купец, Ой, КПС, опять, да, меня, похоже, садит в тюрьму на пожизненное. Как уж <стеж> почему? Ну, мы, мы почти сбежали там вообще, вообще, вс ⁇ мы, мы все уже проломали стены скриншотик там был да короче нам сидеть тут дофига так то я, я наверное серию буду заканчивать я пока по посп... ну, списывала энергии там здоровье все дела короче если вы хотите продолжение то собираем 50 лайков ну, потому что я вообще не знаю думаю 40 лайков равно серия как минимум выйдет не, не скоро ну, вот это вот. Именно следующая серия по этой игре выйдет минимум через 5 дней. Вот точно. Потому что у и так через 4 дней, ну у меня через 4 наверное выйдет, потому что через день я снимаю, ну не снимаю, каждый день, короче, снимаю почти каждый день, да, а вылаживаю уже монтаж, вот это все дела, а потом все вылаживаю потом уже на следующий день, так-то серия выходит через день, а я снимаю почти каждый день. Сегодня, сейчас я снимаю уже не каждый день, да? сейчас я уже снял сегодня, уже серия выйдет. Вот и сегодня и снимаю. Короче. Не знаю. Минуты-полторы у нас есть, но я, короче, не знаю. Следующая серия, наверное, вот на этом и закончена. я надеюсь, что они не эту систему не, заб... не починили, потому что в прошлый раз они починились. Но я уверенно починили, потому что если починили все, я не знаю, я не буду наверное больше играть на этой карте, потому что я не хочу. Какого фига? Она еще легкая, легкая написана. Да, очень легкая. Надо было тут наверное, ломать, а наломать. Не... Вот тут были шансы еще. Ну, конечно, не было тут шансов, У меня все равно шансов нигде не было. Так, ну где были? Ну прошлый раз, когда мы играли. Там еще на есть два раза забежать понравит. Там вообще легко. Короче, круто. Ну Серия вот через пять дней. А в следующей серии мы будем, наверное, играть уже либо в TAPS, либо прохождение Joyce и ну, пос... ну, я постараюсь, конечно, её по начать прохождение. Короче, ссылка на половину ролики будет в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.